В моем детстве на просторах нашей страны была популярна игра «Как достать соседа». Активный квест-головоломка, где ты должен был сделать то, что, в общем-то, есть в названии игры. Достать соседа, напакостив ему как можно больше и изощрение. Времена этой игры давно прошли, но я с удивлением обнаружил, что сам жанр не вымер. Совсем недавно, в конце сентября 2020 года, вышла игра с названием Untitled Goose Game» что можно перевести буквально как «неназванная игра про гуся». Или «неназванная гусиная игра». Начну немножко не по порядку. Дело в том, что на экране вы, скорее всего, уже заметили двух гусей, верно? Так вот, к сожалению, кооперативного режима в игре по какой-то причине нет. Но зато поддерживается функция Remote Play. Так что если у вашего друга есть копии игры и хороший интернет, как в моем случае, то можно играть и вдвоем. И даже нужно. Черные полосы по бокам связаны с разными разрешениями у него и у меня, если что. Так вот, в общем-то, вы, наверное, уже и так поняли, в чем суть. Ты гусь! Это не оскорбление, это констатация факта, ты долбаный гусь, гнусный мерзкий гусь, смысл жизни которого вредить всем окружающим. А если вас еще и двое, все, смерть клопам и мухам. Приносный гусь управляется элементарным способом. Есть возможность гакнуть, есть ускорение, есть клюв, есть возможность выпустить крылья или пригнуться. Последнее нужно, чтобы заползать под всякие столы и прячься от разъяренных людей. А крылья не знаю для чего нужны, скорее всего, для галочки, ну и для выпендрежа, конечно. Но смотрится красиво. Клювам можно и нужно хватать предметы, а спринт нужен, чтобы удирать от людей с этими предметами в клюве. И еще можно гоготать, привлекая внимание. Вот таким вот нехитрым, знаете ли, способом достигаются цели, обозначенные на листочке в импровизированном журнале. Если присмотреться к целям, становится ясны пара моментов. Во-первых, как относятся к игре сами разработчики. А именно, как к игре приколу. Здесь все пропитано духом стеба и такого легко усвояемого хаоса, творимого гусями. Во-вторых, становится понятно, что Гусь птицы, знаете, жестокая. В рамках операции «Гузи в пустыне» мы будем воровать и ломать предметы, ставить подножки, устраивать ловушки, издеваться над жалкими людишками и громко гоготать, глядя в глаза». В принципе, это исчерпывающий список проказ, но почему-то от уровня к уровню он смотрится все интереснее и интереснее. На самом деле ситуация действительно меняется. Если, к примеру, на первом уровне вас не гоняли, то на втором уже могут начать, да и людей становится все больше и больше, а задачи все изощреннее. Здесь опять же выпирает тот факт, что в кооперативе играется бодрее и гораздо интереснее. Тут же целая тактика. Например, один гусь гогочит по рации, отвлекая человека, другой полоском пробирается за его спиной в открытый магазин и устраивает там погром. И так вот все. Воровать белье, бросать его в бассейн, бить в вазу, уничтожать растения чужими руками. Ну, на это можно смотреть вечно, как на огонь. К сожалению, вечно не получится. Огонь этот уж больно быстро гаснет. Только ты вошел во вкус и кричишь, а куда же дальше? А дальше ты некуда. Все. Игра очень короткая, 2-3, максимум 4 часа, вот ее предел. Именно поэтому не хочется пересказывать все ее хохмы. Но за эти 2 часа вы успеете надолго продлить себе жизнь смехом. Я бы даже сказал до состояния бессмертия. Особенно если играть в компании. А сопровождать вас будет спокойная и приятная музыка, сыгранная на фортепиано. Вообще, я должен сказать, что саундтрек тут очень тонко подчеркивает атмосферу. Его будто не замечаешь отдельно от игры, настолько он вписан в происходящее события Игра чувствует ситуацию, и как только гуси начинает начали так, активно бедокурить, битаку... Курить, клавиши начинают играть активнее тоже Вообще складывается ощущение, что в кустах сидит такой, знаете, дед и следит за событиями И как только начинает пахнуть жареным, он бахает импровизацию Это очень приятное ощущение, особенно для меломана Хотя, конечно, никакой импровизации здесь нет Этот эффект достигается из-за отсутствия заглавной темы Есть просто набор композиций, разбитый на сэмплы И все они были записаны на настоящем фортепиано Или рояле Я не отличаю их по звуку, но трудно не услышать моменты пауз скрип инструмента Прям как у оркестр музыки. Это я к чему? Это я к тому, что звуковое сопровождение тоже приятное. Эта игра сама по себе, это на себе, гринлайтовская поделка за 50 рублей. Однако увлекает она не на шутку, при том как молодого, так и взрослого игрока. Единственный недостаток, который даже трудно назвать именно что-то недостатком, это немножко тяжкое ощущение того, что ты последний засранец и просто в корягу борзевший вредитель. Да, знала бы бабуся, что это за гуси...